Вот уже год, как с нами нет Дмитрия Тарасенко. Почтить память писателя в Морскую библиотеку пришли его друзья. О жизни и творчестве Дмитрия Николаевича рассказывает жена Светлана и сын Станислав. Сегодня собрались учебные люди, которые из Дмитрия Николаевича были знакомы лично. Дмитрий родился в литературной семье и рос в атмосфере уважения к художественному слову. Николай Тюдорович Тарасенко, отец Дмитрия, и в одном из... Даже в каком-то предисловии у Димы сказано, что вот с детства, э, писал, не с детства писал стихи, он с детства, с юности писал стихи, но всегда знал, что настоящий поэт – это отец. Поэтому серьезно к своему поэтическому творчеству не относился. И, наверное, зря, но с другой стороны, сейчас уже что мы сделаем? Э, мать Димина э, Евдокия Максимовна Акселова Литературовед, преподаватель, педагог. Она э, автор многих монографий по творчеству Маяковского, Есенина, Некрасова, Добролюбова. Стихи Дмитрий писал со студенческих лет. Но желая идти в литературе своим путем, в отличие от отца поэта, осознанно выбрал прозу. И все же муза поэзии его не оставляла. Любимой женщине он дарил сонеты. Возможно, вы знаете, есть много стихов, которые Дима пел сам. Он всегда говорил, я петь не умею, но очень люблю. Это, э, очень, это кстати, у очень многих бардов, да? Какой там голос, скажем, Акуджабу? Да никакой. Да? А, ну вот э, Дима так и оправдывался, что и я не умею, но очень люблю. А, и очень часто. Э, э, Пел и заканчивал свои встречи с читателями всегда, песнями. Хотя долгое время мы сотрудничали с очень хорошей певицей, тоже не профессиональной певицей, любительницей. И она записала несколько песен, несколько романсов Николая Федоровича и несколько песен Динины. Но вот он считал, что стихи, положенные на музыку, лучше заходят, лучше входят. И, в общем-то, поэзия поет, да? То есть поэзия, в общем-то, оттуда и пошла, от рэпсода. Расшиваясь о я читал на ходу эти строки. И с размаху в чтобы не краснул с теми и дача, по всему свой черед есть накатей твой город далекий. Есть вокзал и вогон, свет свечей и созвездий в ночах. Есть вокзал и вогон, свет свечей и созвездий в ночах. Чувствовал, как бадая да на ледь, Золотом за нерегок Задревал в ожидании тепла. Так весна коротка, Так сытла благодарная память, Кто смел, тот сберег. И спасибо весне, что была, Свет тот взберет, и спасибо всем, что была. Ну и, наверное, время сказать, показать самое, и дать слово самому главному произведению Дикима <соединяющему> который там давно уже сидит и не хочет признаваться как что главное произведение. Вот как? это вот эта внутренняя музыкальность, которую никто, в общем-то, никому его, никто, слава Богу, не учил. И поэтому та музыкальность, которая организовала всю жизнь. Он все так делает. Пишет, любую фразу возьми, она звучит как мужчина. Значит, говорит, жизни прибавь, Потом что-то там дальше идет, идет все больше. И м -м, там каждый раз складывается по новой, но, понимаете, вот сам этот принцип вырастить, взять из, из ниоткуда, из тишины. А, вот этого я больше не слышал ни, одно, ни от одного профессионального настоящего музыканта. Встреча вышла светлой и теплой. Именно таким помнят Дмитрия Тарасенко, его товарищи и коллеги. 29 лет назад мы одним в марте месяце, одним... Приказом решения, обновления Союза 50-й России были применены на 50-й России. Здесь сейчас э, среди нас присутствует издатель э, Михаил Моликов. Это замечательный, прекрасный э, человек, э, мастер своего дела. И Вот эти газеты, Михаил Мориков. Издатель. Издатель. И всегда нужно было получить консультацию о нашем времени, о каких-то проеведческих вещах, которые были бы сомневались, и мы не могли верить, еще что-то Издатель Издательства «Альбатрос» не назвали, не я, не наверное. Ну да, мы называемся издательства «Альбатрос», занимаемся выпуском научной проеведческой литературы. Ну, наверное, главы о. Что бы там не случилось, если бы не было Андрея Крюкова, который нас провел по э, самым интересным, самым болевым, самым вот тем местам, которые, о которых нужно было писать. У меня натурально, натурально старший брат был. Я радуюсь тому, что у меня судьба с ним свела и печали э, тому, что я, может быть, мало ему отдал обратно ввиду каких-то там обстоятельств. А что касается чисто профессионального, ну я же экскурсовод, вот. то я скажу, что Сета, совершенно правильно ты говоришь, что Дима Нет, а он остается в книгах своих путеводителя, потому что, да, может быть, их сейчас меньше читает, но он же был не просто как посмотри направо, посмотри налево, а он свои мысли, свои чувства туда вкладывал. Нет. А это, извините, люди не меняются, это всегда читается интересно. Никакой позы, глубина неимоверная, чувствуется, что познаний так много, такая скромная подача. И вот этот контраст, вот ощущение этого объема, и вот этот и, а с другой стороны, вот эта естественность, простота и такая какая-то человечность, вот которую считываешь сразу. Талант от отцов переходит ли к детям? Вопрос интересный, не вдруг он возник. В семье Тарасенко талантов в соцвете И сыном гордился поэт-фронтовик. Не только родным Дмитрий Дорох и Близок Оставил в сердцах земляков теплый свет. Турист, покоритель вершин, спели Олах. Учитель, прозаик, романтик, поэт.